Видишь, какая штучная, индивидуальная. Мне почему-то 91-й год пошел, так? А. Спасибо, Елена Сергеевна, она еще пришла сразу, вот и все. А, а так? первый раз на все придавалась. Зашла божественная. <смех> <смех> давно, так давно не отдыхали Там было просто мило отдыха с тобой Мы пол Европы Четвертый год Нам нет я от этих прессов Четвертый год, здоровый год И грошный бой А мне, девчоночку, А ну, что ты, влюбиться А в вердололе закроется рукой Еще немного Еще чуть-чуть Так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашно. Последний раз России сможем послужить. No